Сегодня у нас в обзоре модель BCPE 0532U. Она из себя представляет погружной электронасос, состоящий из двигателя и напорной части. В напорной части есть 5 рабочих ступеней для подъема воды. Данная модель имеет комплектацию с широким исполнением. Кабель питания выведен сбоку. BCPE насосы имеют такую комплектацию план. Модель 0532U способна в номинале поднимать 0,5 литра в секунду на 32 метра. 1,8 метра кубических в час при подъеме на 32 метра. При этом имеет максимальный напор 47 метров и потребляемую мощность 650 Вт. При этом мощность самого электродвигателя порядка 370 Вт. Насосы водолей BCP0532 укомплектованы 32 метрами кабеля до блока пускового, пусковым блоком, который является частью насоса и служит для его работы в сети 220 вольт, и метр семьдесят до вилки. Также они укомплектованы нейлоновым шнуром, тоже 32 метра, с разрывной нагрузкой 250 килограмм для подвешивания насоса в скважину или колодец. Выходное отверстие на насосе 1 дюйм, резьба внутренняя, имеются проушины для крепления троса. Высота насоса 451 мм, его диаметр в толстой части 105 мм. Данный насос предназначен для установки в скважинах внутренним диаметром от 110 мм. Данная модель насоса может использоваться для создания систем водоснабжения в загородном доме или даче под давлением или без давления. При создании системы водоснабжения без давления мы можем погружать данный насос на глубину до 30 метров и при этом поднимать на поверхность порядка 1,8 метра кубических час. Эта модель может применяться для создания систем водоснабжения с давлением при ограниченных условиях. Глубина погружения данного насоса, зеркало воды скважине, Должно быть не более 10 метров, а желательно порядка 5 метров. То есть на неглубокий колодец порядка 5-7 метров или скважина с уровнем воды до 10 метров. При этом насос будет создавать порядка двух атмосфер давления в вашей системе. С вами был интернет-магазин Водолей и насос bcpno 0532 у Всего доброго, до свидания!